Всем здравствуйте! Сегодня я буду проводить прямой эфир. Напомню, кто не знает, меня зовут Иван, я руководитель отдела продаж компании Куга. Первое, что хочу сказать, я хочу от лица всего коллектива поздравить Кунаева Магомеда, нашего директора, с рождением дочери. В общем, счастья, здоровья ей. Крепкого здоровья и, ну и соответственно, маме тоже крепкого здоровья. Чуть-чуть у меня прическа помята, в Москве сейчас минус 21, сильно похолодало и хотел бы сразу поднять такую тему, как работа мойки в холодное время. Слава Богу, что у меня есть теплый пол на мойке и вообще мы строим мойки в основном с теплым полом и зимним режимом. Сейчас эта тема очень актуальна, но появляются дополнительные расходы на обогрев мойки и появляется дополнительная работа у администраторов. Также э, хочу отметить такой момент э, по поводу зимнего режима, ну и в целом вообще работы мойки зимой это то, что машин становится чуть-чуть меньше э, и как, как, как правильно сказать, надо надо заранее, в общем, выбрать правильную комплектацию при покупке оборудования. И если вы планируете, что ваша мойка будет работать зимой, да, всем привет, привет, блин, как много людей. Если вы планируете работать зимой, то в обязательном порядке я рекомендую ставить функцию теплая вода, потому что сейчас те люди, которые заезжают на мойку, они, так скажем, с большой радостью пользуются данной функцией потому что она облегчает им мытье автомобиля а для вас как для владельцев мойки это повышает средний чек я, я наверное расскажу про небольшие новинки нашей компании то что в этом году мы будем продавать ну, первое это терминал не, не замерзающей жидкости то есть это такая штука она как пылесосная станция только чуть, -чуть побольше она может работать как летом, так и зимой. Вы устанавливаете ее на мойки. Причем этот конкретно этот продукт можно устанавливать не только на мойки. Его можно поставить на мойки, на заправки, возле СТО, где угодно. Вот. Если у вас какой-то сервис, вы можете поставить и непосредственно получать какой-то дополнительный доход. Разливая эту незамерзайку. У нее бывает несколько вариантов. Она может быть большая и резервуар, который в котором находится сама незамерзающая жидкость он может находиться в самом в корпусе непосредственно этой, этого терминала также можно сделать, чтобы это был небольшой терминал и сам резервуар будет находиться непосредственно в технической комнате плюс также в этом году вы можете приобрести комплект оборудования и дополнительную функцию, как кнопку на терминал поставить также продажу незамерзающей жидкости у вас будет дополнительный специальный пистолет на терминале и летом использовать зимнюю э, жидкость, а непосредственно зимой можно использовать зимнюю. Только когда вы будете ее покупать, обязательно покупайте ее э, с сертификатом, чтобы у вас был сертификат соответствия на эту жидкость. Потому что могут возникнуть некоторые вопросы. Также у нас э, есть химчистка. Э, очень актуальная тема. Особенно для людей, которые экономят время и деньги. Ну, это если говорить конкретно про клиентов, кто пользуется мойкой своим служением. Если же вы покупаете себе такой аппарат, вы повышаете, во-первых, лояльность клиентов, которые приезжают на мойку, и они могут, во-первых, помыться теплой водой зимой, во-вторых, там есть карты лояльности, и если там есть не и химчистка, то есть эти клиенты, ну, так скажем, это ваши клиенты навсегда. Когда, чем больше услуг вы оказываете, тем самым вы повышаете свой средний чек. Сейчас я подключу нашего начальника цеха Максима, и он вам расскажет более подробно про зимний режим, как его правильно включать, когда это делать, какие клапана ставить, чтобы все это работало. Так, ждем Максима. О, Максим, привет. Да, привет и вам, всем здравствуйте, всех с прошедшими праздниками. Как у вас тут дела? Да, нормально, рассказываю про незамерзайку, которую вы там изобрели, про химчистку, в общем, про новинки, которые мы будем продавать в этом году. Mm -hmm. Теперь хотим тебя послушать немножко. А, так, ну что, год у нас тоже как бы начался. Вот, у нас сейчас... Монтажные бригады не остановили свою работу. Да? Такой мороз устанавливаем мы в Подмосковье. Точнее не Подмосковье, это у нас э, Нарафаминский район. Вот. Пятипостовая мойка сейчас устанавливается. Потом э, в Новороссийске сейчас установили трехпостовую мойку самообслуживания. Э, и сейчас в понедельник мы летим в Казахстан. Э, устанавливают шестипостовую мойку. В Казахстане там у клиента и умягчитель, осмос, пылесосные станции. В общем, такая заряженная мойка, так сказать. Вот. И отправки у нас идут. Уже в этом году мы отправили э, два моноблока и в Пензу. Сегодня отправили их. Вот. Это в что пензу? у нас произошло. Да, в Пензу и угу. э, в Казань. Ага. Вот. Это произошло в этом году. Так что, как-то так. Как-то так. Начался... Максим, слушай, тут такой вопрос. Ну, он у многих клиентов сейчас стал возникать по поводу зимнего режима. Сейчас сильно похолодало там. Как правильно им пользоваться? Когда его включать? И ну, так вкратце, как он устроен? А, ну, зимний режим. <coughs> там, получается, у нас клиенты меняют либо пистолеты, курки, Зимние ставят, либо клапана клапана мы уже отправляем там с небольшими изменениями, да, чтобы у человека и под низким давлением, и под высоким давлением зимний режим не останавливался. Вот. Соответственно, если клиент, допустим, не всегда сбрасывает давление, у некоторых получается, что примерзает пистолеты. Mm -hmm. вот. Еще раз хочу обратиться да, ко всем нашим клиентам, которые пытаются сэкономить на зимнем режиме, перекрывают краны, делают немножко, чтобы там текло. Сейчас морозы большие, да, но ну, по крайней мере у нас здесь Московская область. Не экономьте на этом, вы на этом ну, много не сэкономите, больше потратите средств и сил, когда будете отмораживать вашу мойку. да. Поэтому открывайте кран с красным плашком, да, который мы устанавливаем вам, открывайте его на полную, Пускай он течет. Если у вас мойка не подготовлена была как-то в плане того, что запчастями, то есть зимними клапанами, всегда звоните, интересуйтесь. Да? Я как бы всегда на связи подскажу, как быстро выйти из ситуации, чтобы у вас не перемерзала мойка. Максим, а когда его включать вообще? <кх> ну его надо включать, когда уже температура опустилась там до там, 1 градуса Цельсия. Уже его обязательно нужно включать. Угу. Я понял. А можно сделать так, чтобы он сам включался? А, ну, мы идем к этому, <coughs> будем устанавливать краны, вот, угу. которые будут ну, подключаться к датчикам да, температурным, которые будут включаться там, ну, в, в заданный температурный режим. Слушай, Максим, а еще вот такой вопрос. Если мы оборудование ставим ну, в какой-то прям холодный регион, где зима там не так, как у нас месяц, грубо говоря, а чуть-чуть побольше, так также на улице, терминал как-то защищен от мороза? Да, конечно, практически, ну, если это регион холодный, да, мы устанавливаем в терминалы обогреватели, которые внутри, внутри подогреваются, ну, подогревают полностью всю систему, оплату, эквайринги, если они установлены, и плюс они еще избавляют от конденсата, то есть ну конденсат в любом случае всегда возникает, да, потому что ä, снаружи холодно, внутри будет теплее. Угу. Соответственно, плюс конденсат да, испаряется, то есть не будет ä, влаги в, в самом терминале, <клёх> <клёх> и еще. Если в холодные регионы мы устанавливаем, да, советуем либо самим клиентам устанавливать, либо мы, а у нас есть как бы, ну, кабели да, греющие, которые можно протянуть в принципе через всю магистраль, чтобы <говорит> магистраль не пропустила. <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> а с рукомойником что делать? Рукомойник, <говорит> мне кажется, самый первый может замерзнуть. А, Рукомойники тоже у нас есть, Иван, зимнего исполнения. Вот. Uh -huh. Там у нас устанавливаются два обогревателя внутри, вот, и э, сифон, и, <coughs> и сам этот, э, ну, шланг мы э, тоже греющим кабелем э, защищаем от замерзания. И uh -huh. плюс все греющий кабель и, э, ну, на, на, на сам поддон крепится, чтобы э, не, не образовывалась сосулька, так сказать. Uh -huh. Ваших клиентов, кстати, это работает и не жалуются. Вот, на рукомойники, вот. да? Да. Я просто видел на некоторых мойках, люди помоются, там им надо руки помыть. Они под зимний режим руки засовывают, так сполоснули и поехали. Поэтому то, что <с есть <с теперь утепленные рукомойник, это, конечно, хорошо. Скажи, а вот у меня еще, знаешь такой вопрос. Бытует такое мнение, что кто-то рекомендует, а кто-то нет. На зиму убирать пенный пистолет? Вообще, насколько это ну, необходимо? Ну, во-первых, это очень актуально, потому что, ну, по крайней мере, из моего опыта, да, я многим рекомендую, потому что, ну, как, как у нас происходит, да, клиент приезжает, берет пенный пистолет, напенивает, да, и шапка угу. это быстро замерзает жалуется, не может как бы смыть да, эту шапку, потому что она намерзает. Поэтому чаще всего клиенты зимой пользуются пенопод давлением, да, то есть через водяной пистолет, потому что ну, зимой, если это мойка открытого типа, да, фермы так, так называемые, то ну, в любом случае клиент не вытирает, да, уже, потому что даже если он и захочет вытереть машину, она уже... Mm -hmm. Поэтому они пользуются летним, не летним, я извиняюсь, а водяным пистолетом, пеной под давлением сбивают грязь, потом теплой водой и, как бы, в принципе, едут. А если это мойка закрытого типа, то, соответственно, конечно, пускай у них остаются эти пистолеты. Угу. Слушай, вот есть такая опаска клиентам, когда начинаем предлагать теплую воду на зиму. Часто говорят, что горячая вода повредит лакокрасочное покрытие, и там стекло может что-то не лопнуть. Какая температура этого воды по факту? Ну, горячая вода, как ее можно сказать, горячая вода? Это ж не кипятком машину обливает. Пока как бы вода дойдет до пистолета, да, ну там где-то 20-25 градусов. Но это нормально, да? Этого хватает? Конечно, не всегда просто холодной водой получается смыть uh -huh. вот это, малить всю, да. И если температура на улице там даже 10 градусов, да, намерзло все сильно, то теплая uh -huh. вода спасает. Но это все-таки не горячая вода, а теплая вода, да, потому что горячая вода это, ну, естественно, кипяток никто не будет на машину поставлять. Uh -huh. Максима, ты в новом цеху уже, да? Да, мы переехали в новый цех. Mm -hmm. вот, так что мы сейчас потихоньку приводим тут все в порядок. Я думаю, наверное, через недельку, может быть, в прямом эфире мы покажем наш новый цех. Вообще класс. Да. Но я не знаю. У меня вопрос. А знаешь, у меня есть еще на самом деле от себя один вопрос. Пенные таблетки как часто надо менять? Пенные таблетки, ну, тут в зависимости от воды, какая вода, да, если вода не очень, как бы, хорошего качества, да, то они могут, ну, забиваться. Ну, а так вообще рекомендовано менять пенную таблетку раз в месяц, но многие клиенты пользуются пенными таблетками и полгода, и, как бы... Ага. Все нормально но а это, это может просто... это может навредить оборудованию как-то или нет ну, ну пользуешься ты нет. то есть у тебя но пена как бы идет пен... да оборудованию это никак не навредит если пена ложится шапкой да и ага. клиент конечных которые моют это все устраивает то естественно ее можно не менять то есть оборудованию это никак не навредит угу. я понял еще вот последний вопрос мы планируем сейчас ставить какие-то новые дозаторы. То есть мы там ставили СЕКа 603, по-моему. Сейчас что-то поменялось? Да, мы ставим более мощные дозаторы. Вот. Угу. Тоже фирмы Сека. Да, более мощные, чтобы ну, вообще не возникало никаких вопросов. То есть с большим запасом мощности. Ну, то есть поставили и лет на пять забыли, в общем, про, про эту тему. Правильно я понимаю? Да. Я понял. Максим, спасибо тебе огромное, что ты подсоединился. Я знаю, что у вас там полно работы, но время, время деньги, как говорится. Да, спасибо вам, до свидания. Да, давай-ка. Так, тут был вопрос по поводу, как сейчас моют люди в Москве, если минус 20. Нормально моют, а минус 20, но здесь все дороги посыпают непонятной какой-то штукой, и машины всегда грязные, в принципе, клиенты есть. И в минус 20 как раз теплой водой приезжают, пользуются. Стоит ли покрывать автомобиль воском? Конечно, стоит. Конечно, стоит. У вас будет гидрофобный эффект. То есть машина будет меньше мораться При какой температуре лучше не мыть зимой машину? Ну, при минус 50, наверное, не стоит мыть. Так, пока вопросов нет, расскажу по поводу зимнего режима. И рециркуляции воды. Мы также занимаемся строительством автомоек, И при проектировании автомойки я рекомендую закладывать в строительство непосредственно циркуляцию воды на зимнем режиме. Это сэкономит вам определенную часть денег в зимний период времени. Непосредственно будете экономить на воде. Какие лучше ставить котлы для подогрева теплого пола? Ну, в идеале, если есть на участке газ, и вы можете поставить газ, то лучше ставить, конечно, газовый котел. Это будет идеальный вариант. Как альтернатива, это пилетный котел, либо, либо дизельный. Соответственно, у меня стоит дизельный, поэтому... Причем там сейчас такие котлы пошли, у них все полностью автоматическое, за ним не надо вообще следить практически. То есть ты выставил температуру, какую... температуру носителя непосредственно теплого пола, и котел сам включается, выключается. Лучше стать, конечно, с автоматикой, чтобы исключить человеческий фактор, чтобы котел сам работал автономно. Это самый идеальный вариант, если получится подключить газ. Если не получится, то как альтернатива это два варианта. Это билетный котел, он занимает, правда, много места, либо дизельный вариант. Но под дизельный вариант сразу вы должны понимать, также когда проектируете мойку, что вам нужно будет туда поставить топливный бак и хотя бы поставить его на две тонны. Какие обязанности у администратора зимой? У администратора зимой обязанности добавляется, это чистка территории. Непосредственно, так как автомобили зимой приезжают все в наледи и люди их сбивают, она остается вся в посту, и администратору приходится ее убирать. Цену за минуту на каждого. Цена, если какая посредняя. Слушайте, цена, цена на функцию может разниться, я не знаю, там в радиусе. Там одного микрорайона она может быть одна, если ты выехал в другой микрорайон, она может быть другая. Соответственно, надо анализировать, какие есть конкуренты, какие у них цены и какая машинопоток у этих конкурентов. Соответственно, отсюда непосредственно выбирать уже, какую цену ставить вам. Но у нас есть определенный расчет, какие цены минимально надо поставить, чтобы ваша мойка приносила доход. Всю эту информацию можете получить, кстати, у менеджеров, позвонив нам. По ценам вы меня не совсем поняли. У вас цена на каждую опцию своя. Просто некоторые ставят просто 20-25. Да, все правильно. Вам на разные функции нужно ставить разные цены, потому что у вас энергозатраты, ну, ресурсные затраты совершенно разные. Если это теплая вода, она однозначно должна быть дороже, чем холодная вода, потому что вы тратите на нее ресурс на отопление, а, собственно, вы тратите свои деньги. Поэтому себестоимость этого продукта, она выше. Соответственно, и продажная цена должна быть выше, чем холодная вода. Как работает щетка с пеной в зимний период? Щетка с пеной работает в зимний период лучше, чем летом, потому что зимой машины приезжают гораздо, так скажем, более грязные, чем в теплое время года. И пена и востребованная функция именно в зимнее время. Сейчас мы спросим у строителя Рагим, так, такой вопрос здесь. Какой диаметр трубы канализации... Основной на выходе на две ямы. На два поставки? Да. 110 достаточно? 110-й достаточно. Да. Если самотечная, то мы ставим 110-ю. Если КНС, Если КНС станция, тогда там 50 его. Вот. Если так. напорная станция, то 50 труба. У нас просто здесь сегодня руководительное дело строительства, поэтому вопросы по стройке тоже можете задавать. Новые объекты открыли в Москве? Да, конечно целых два и московская область что я хотел еще э, про новинки добавить э, в этом году я думаю что через э, ну, в феврале месяце уже мы будем выводить на рынок сборно-разборные конструкции э, в принципе по нормальным адекватным ценам поэтому вы можете заказать у нас ну, так скажем готовую мойку привести и установить также все подробности будут в отделе продаж Отличный вопрос по поводу цены. Сколько стоит 6 постов? Стоит недорого у нас, поэтому звоните в отдел продаж. Менеджеры вам все расскажут по цене и предложат несколько вариантов. Как минимум три варианта и по стоимости, и по комплектации. Все, я потихоньку закругляюсь. Всем спасибо. С вами была компания Куга. И Иван, Меня, наверное, как да, всех с праздниками, с наступившими. Всего доброго.